Всем привет! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Что же делать, когда у вас высвечивается вот такая вот ошибочка? Вы захотели скачать циферблат с Google Play, нажимаете на ссылочку, а вам всплывает вот такая вот штукенция. Не поддерживается на вашем устройстве, хотя вы знаете 100%, что у вас это поддерживается. Ну, как у меня, допустим, Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 4. И у меня всплывает вот на них вот такая вот Штучка на моем собственном циферблате. -мое. Для этого, дорогие друзья, мы что с вами делаем? Мы с вами делаем следующее действие. Копируем ссылочку на этот циферблатик. Код вот скопировали ее просто. Все. Вот Сейчас у меня, кстати, видите, нормальненько все пошло. Открываем мы с вами Google Play или какой то другое, если у вас там есть, так скажем, браузер. И переходим по нему. То же самое можно сделать просто с компьютера. Ждем, когда перейдет он. Для этого, кстати, нужно включить VPN в моем случае. Может у вас и так получится. Все. Ждем, когда он у нас пройдет. Именно в Play Market. Именно на страницу этого циферблата. Теперь вот, теперь мы с вами можем этот циферблатик и приобрести. Стоит-то всего 314 лир. Здесь выбираем. Какое устройство, нажимаем установить, ну и все, отдал дальше дело техники. Ну, естественно, оплата с Россией невозможна, хотя и это возможно, в описании видео есть ссылочка, пройдите, посмотрите, как в плей Маркете покупать. Пока.